Всем привет дорогие зрители. Как ви кто делаете, у меня голова рванет, а. -а, -а, -а, -а. От еда Го числа ААО -а -а -а -а -а. Ну спасибо всем, кто кушает, приятного аппетита ами начало. Ну и я расскажу и покажу, как поставить текст на стенде. Ну короче, Ну и подбегаем к стенду. Всей воду текст он будет закреплением в комментариях спустя 5 минут. А все сделал, но и это реально очень красиво выглядит, всем советую. Блин, я ж говорил, гай, это не рекомендации. Все равно советую. Ну и по-братски подпишись, я ж не заставляю, и это мне поможет. И напиши, ком буду делать ответ на опросы подписчиков. Ну и всем удачи, всем удачи. Ой, пока блин, это надо вырезать. Пока.